Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас такой не совсем обычный формат, мы вот встретились в такой простой гостиничный. Сегодня у нас гостях Геннадий Семенович Урин, почетный полярник. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий Семенович. Расскажите, пожалуйста, нам о своей деятельности. Ну, я из Екатеринбурга, я руководитель учебного центра по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Мы не МЧС, это авторская моя фирма, авторский учебный центр. Мы не спасаем, не оказываем помощь, мы предотвращаем чрезвычайные ситуации. Учитывая, что 9 десятых всех событий несветлых происходит по вине самого человека, мы вычисляем предпосылки и вносим коррективы в поведение человека. И таким образом само несветлое событие не происходит. Угу. По такому принципу мы работаем. Угу. Вот сейчас у нас... Очень сложный переходный период. И наша страна не совсем определила, что делать. Вот как, какой видите национальную идею России? Ну, надо понимать, что такая Россия есть. Восток Россия считает Западом. Запад Россия считает Востоком. Евразийцы считают ее прослойкой между Востоком и Западом. Все три точки зрения принципиально неверны. Россия – это север. Третий тип цивилизации. У нас 60% населения России – у них ментально северная, а спорят, вот уже несколько столетий, западники с восточниками. 60% населения России живут в чужой стране фактически, они вынуждены мигрировать и под запад, подвосток под восток, для того, чтобы выжить, буквально, чтобы покормить свои семьи. Но слава Богу, сейчас вот это признание России особым типом цивилизации, оно уже Назрело, оно уже открывается, и вот мы и работаем в этом плане. И если говорить о национальной идее России, тысячи лет человечество пыталось решить все проблемы путем войны, Но войны рождают только новые проблемы. Сейчас идет 49-й год завершение этой 40-летней примитивной, этого примитивного периода. И войны становятся вежливыми. И желание мужчин подраться, повоевать, превращается в творческое поле. И вот превратить вот эту вот всю нашу планету Земля в гигантское творческое поле, это и есть национальная идея России. Ну, вот я читал от вашу работу, у вас есть такая вещь, как опережающая доброта. Как это вот на практике применяется в нашей стране? А... Вот. Запад окружающий мир считает злым, он с ним борется, он организует войны. Значит, Восток считает окружающий мир нейтральным, он к нему отгораживается. Север, Россия, считает окружающий мир добрым. И с добротой относясь к окружающему миру, человек получает в ответ доброту, и у него включаются те самые творческие способности. И он начинает придумывать выход из экстремальной ситуации здесь и сейчас. Вот то самое сказочное «поги туда, не знаю куда, принес то, не знаю что» – это и есть нормальный режим работы нормального русского северного человека. Вот. Именно в ответ на его доброту у него включается творческие <связанная> <связанная> угу. Вот в нашей стране много тысяч лет. Вот в чем вы видите их и лесопиту нашего мировоззрения, благодаря чему мы не виносят своего сумитета отказывались? <связанная> <связанная> в том, что и Запад, и Восток живут в диалектической картине мира. И нас пытаются тоже перевести на единый, якобы, общепланетный закон диалектики. А мы живем изначально в триалистическом мире. Наш знаменитый триглав тренославянский, православно-христианская троица, весь фольклор наш тригин. Богатырь выбирает не из двух дорог, как это в Европе и на Востоке, а из трех. Даже дракон наш мифический, в отличие от фафнира, европейского, одноголового и китайского одноголового, он у нас трехглавый. Mm -hmm. И вот это вот именно сообразить на троих, которое в советское время выливалось в примитивное водочное застройки, это наше корневое желание именно втроём, в кругу разрешить глобальный вопрос взаимопонимания. А как же, получается, третий лишний или это придумали? Это придумали диалектики. Угу. Они много присказок придумали. Да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. Угу. Так. А вот Конфуция говорил, что не закон и сила правит миром, а знаки и символы. Вот нужно ли России менять герб и флаг? Конечно. Более того могу сказать, мы празднуем день флага по дух. В 1991 года к нам пришел российский флаг. Он ведь не был красно-синий-белый. Он был ало лазорево белым В 1994 году его заменили на красно-синий-белый. Началась эпоха ростовщичества. А до того у нас была эпоха творчества. Да, всего два года продержалась эпоха творчества. Это что касается флага. Более того, постсоветские страны в 1991-1992 году выбирали себе флаги и гербы. Четыре страны выбрали двуцветные флаги, и в них начались проблемы внутри общественные. Избравшие трехцветные флаги и моноцветные, монархические страны живут на фоне других, даже я бы сказал, процветающих. Uh -huh. Вот э, э, каковы как, как вы видите роль э, мужчин в возрождении России? Мужчина, он же первый после бора. Женщина всегда была за мужем. Мы завтра еще будем об этом говорить на нашей конференции, которая идет сейчас здесь, в Москве. В чем принципиальная разница мужчины и женщины? Сколько версий придумывают, сколько объяснений, но все эти объяснения – это следствие главного -то, -то различия. Мужчина живет в прошлом, в настоящем и в будущем, женщина живет в настоящем. А прошлое и будущее свое оно отдает любимому мужчине. Зато, но за счет этой свободы от прошлого и от будущего, она в три раза сильнее чувствует настоящее. И вот именно союз мужчины и женщины, он и обеспечивает работу во всех ипостасях. Mm -hmm. Вот как вы считаете, есть если... Вот если брать так, в культуре широких народных масс женщина является божеством по факту своего существования. Но в Библии, допустим, и в других философиях ей дается роль, как бы, корню зла. А мужчина в этом только осматривается абстрактно. А вот в эпосах коренных народов России на как раз -таки лежит на мужчине. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? А это как раз... То, что вы называете Библией, это католичный вариант, европейский, диалектический. А в нашей традиции, в корневой православной, вы сами дали ответ на свой вопрос. вот Готовы ли сейчас Россия признать себя сферой цивилизации? Есть силы, которые не готовы это признать. Это сила, это военно-промышленный комплекс, который тысячи лет наживался на организации проведения войн. Для торговства, и производителей оружия. Реальная война это рекламная акция. Не более того. Mm -hmm. Вот что вы думаете по поводу того, что сейчас в России сложилось? Нужно ли у нас в Конституции закрепить понятие русские, чтобы не было э, национализма сепаратизма? Дело в том, что русскость это не национальность. Это само название суперэтноса. Более 250 народов, которых говорится судьба и Божье проведение всего на нашей земле. Средняя Азия, Кавказ, Украина, Белоруссия, Тем более, Серия, это все русские. 250 народов. И есть русские татары, есть русские марийцы, русские удмурты, русские немцы, русские евреи. А вот мы, которые по документам русские, мы являемся отголоском тех вот около 40 народов, которые потеряли свою название. Вятичи, Кривичи, Чуть, -чуть Древляне, вот слышали наверху? Да, вот этот, это петель. тоже слегка потерянные народы. И мы сейчас, восстанавливая свои родовые дерева, а интересно, что вот детишки маленькие, они, они живут по интуиции, у них гигантский интерес к простраиванию родовых деревьев. Прямо в массовом порядке. И вот когда мы простроим своих родословные, хотя бы до седьмого, восьмого колена, и узнаем, какой земле мы принадлежали, Какая земля нас делегировала в нынешние города? И тогда мы найдем свои корни, мы найдем свою национальность, и слово «русский» перестанет быть национальностью. Это само название суперэтносов. Такое же, как европеец, африканец, американец. Угу. Получается такая метанация. нация Да, это, это суперэтнос. Угу. Так же, как европейский суперэтнос состоит из, из совершенно диаметрально противоположных народов, так же и мы. Mm -hmm. А это нам специально дано для творчества, потому что как раз в триологии, чем сильнее разница в ментальности людей, сидящих в творческом кругу, тем больше вероятность возникновения Совершенно новой какой-то фантастической идеи. Угу. Вот в чем вы видите женскую сущность России? Она земля-марышкой изначально была. И именно опережающая вселенская доброта матери. Что бы ни было, какая бы катастрофа в не ни произошла, каким бы ужасным мир не представлялся, Коренные северные народы, у которых мы были в экспедиции 35 лет назад, они нас научили, ищи всегда светлую звездочку. Она всегда есть. Мать-Земля никогда своего сына не оставит. Она всегда для него, даже создав жесткие какие-то испытательные проблемы, она всегда подскажет ответ. Именно мать. Мать с разумом. Да. Угу. В чем вы видите разницу между Родиной и Отечеством? Просто тут многие задают. Я для себя раньше не простраивал, а вот сейчас попробую ответить. Родина это, наверное, та самая земля, на которой вырос. Это то самое женское может быть. Женское существо. А отечество.. Это души наших предков, наших отцов, дедов и прадедов, которые смотрят на нас сверху и, наверное, думают. Ведь они выиграли великие сражения. Сейчас, в канун 75 летия Великой Победы, мы снова их вспоминаем, а ведь их души за нами следят. И они, наверное, думают. Мы-то свои. Победы одержали, свои битвы выиграли, а вот вы-то как сейчас? Сдюжите И мы Сделали? все вместе с ними, вот это мы и есть Отечество. Мы перед ними в ответе. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> То есть, а вот в чем вы видите разницу между понятием дух и душа? Душа – это наша бессмертная сущность, которая живет временно в нашем теле. Тело – это наша скафандр. В нашем мире-яве она позволяет душа жить, творить дела добрые и совершенствовать себя. Душа проходит признает, на земле путь совершенства. По русской девственнице духовного восхождения проходит. Уходит в одном, приходит в одном уровне, уходит в более высоком. Есть, к сожалению. В случае, особи есть, которые идут по этой лестнице вниз. У них такой выбор. Но у них всегда есть выбор и остановиться, развернуться, и в соответствии с Божьим промыслом пойти снова наверх. И вот это очень мучительное такое состояние. Именно в России оно проявляется наибольшим, наибольшим образом. И именно в России максимальная скорость духовного роста. Вот. И я немножко ушел, наверное, от вопроса, напомните... Вопрос? Разница между душой и духом. Да-да-да. Вот, вот Душа, она растет, а дух – это то божественное откровение, которое сходит на человека. И когда он в той самой экстремальной ситуации, на фоне полной безнадеги, а тем более, когда рядом страдающие товарищи находятся, он вдруг сам становится творцом по образу и подобию творца-создателя человек, когда он дух у него силен деяние в духе есть такое понятие Я Слышал? Вот. это то самое когда человек поднимается выше себя вчерашнего и начинает сотворять нечто ему не свойственное это тот самый момент, когда процесс совершается подвиг. Угу. Вот это и есть деяние в душе. Вот в христианстве люди верят Богу, точнее, в Бога. Концепция честной безопасности люди верят, люди верят Богу. А вот как, на ваш взгляд, должен быть? В данном случае и истинное христианство как раз и верит Богу. Верит Богу сознательно. Это очевидные вещи. И ушло это, к сожалению, 300 лет назад, 350 лет назад, при церковном масштабе. нам пришли окатоличные традиции, от которых мы страдаем. Но слава Богу, идет 49-й год очищения от этого наносного. Uh -huh. вот, на нужно ли России возвращаться к язычеству? язычеству нет. Кстати, язычество — это одно из направлении помог, это я подчеркиваю по моей гипотезе, но христианская традиция была тоже очень многообразная. И была ведическая традиция, которая тоже была многоуровневая, многоцветная, а и была языческая. Язычество от ведичества отличалось тем, что в язычестве нравственное и половое просвещение открытое. Я сужу по-сегодняшнему состояние так называемой кругой языческой традиции. А вот в ведичестве оно закрытое. А в чем разница? И что-то меняет в умах людей. Принципиально. Потому что если на востоке и на западе вот это половое просвещение открытое, оно не позволяет родиться ребенку более высокоразвитому, нежели родители. То есть просто в лучшем случае идет продолжение В угу. деградации. А, деградации. Так как самолет, он не может стоять на месте. Вот. А как раз ведическая традиция, где есть тайна, таинство. Таинство взаимоотношения мужчин и жизни. Здесь есть вероятность рождения более высокого, более развитого духовной физики. Человека нежели родители. То есть там из сакральность. Да. И mm -hmm. Вот как раз это тайну-то и пытаются с нас сейчас сорвать, когда нам пытаются впарить, простите, я перехожу на жаргоны. Западные методики полового просвещения. А у нас святая тайна была. Тайна двоих, только Отец Небесный там имеет право. Он им дарит любовь, и Он имеет право их. Ими управлять. Uh -huh. Все, что происходит между мужчиной и женщиной, это свято. Безобразным uh -huh. это становится, когда кто-то третий начинает за этим подглядывать. Uh -huh. То есть порнография направлена на сакуба человеческого потенциала? Так это, это же просто снижается репродуктивная функция. Да, порнография превращает человека в импотент огромное количество грехов, то и просто-напросто на самом элементарном уровне приходит импотенция. Вначале приходит духовная импотенция. То есть это же психосоматика идет. Да, то есть человек... Бог перестает слышать человека. Вернее, Бог все слышит, но он не исполняет желание человека, mm -hmm. если человек нарушил закон чести. Mm -hmm. То, что мы понимаем, и честь, и как она влияет на уклад жизни и обустраивание на жизнь, чтобы она была понятна и предсказуема? Честь – это как раз и есть та самая творческая потенция. Человек, потерявший честь, теряет потенцию на духовном уровне. Я уже как говорил, Бог его перестает слушать. Вернее, слушать он его слышит, а желание уже не исполняет. Человек не может ничего сотворить, придумать. У человека даже разговор серьезный не клеится. Он себе робот получается? Да, вот. Четыре ипостаси – тело, разум, душа и дух. Вот На всех четырех уровнях приходит импотенция. В самом прямом, примитивном смысле приходит импотенция физиологическая. То есть человек становится свыше ненужным, поэтому он так наказывается, что уже не мог свой рот продолжать? Да, да. Потеря чести означает потерю репродуктивной функции. Угу. Вот. Не, нечестно срубленные деньги приводят к тому, что человек эти деньги потратить даже не способен. Угу. Раньше были дуэли. Вот как вы относитесь к таким мероприятиям? Я сам участник уже семи дуэлей. Дуэли нам завещал великий Пушкин Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич Лермонтов завещали это. Вот Сама технология дуэли. Дуэль это не уничтожение соперника. Это понуждение его к восстановлению чести. Бескровно. То есть это Бескровно. честь признать свои ошибки? Пус -пус? Да. Публично признать свои ошибки – это страшное испытание для настоящего мужчины. И он, совершив бесчестный поступок, но осознав это, потеряв свою потенцию на всех четырех уровнях, когда он приносит извинения, либо покаяние по христианской традиции на исповедь, он очищается, восстанавливает свою потенцию на всех уровнях. И он получает любовь на всех уровнях. Гена mm -hmm. Сервич, что вы посоветовали нашей молодежи? Дмитрий Сергеевич Лихачев. Не долго до своей смерти, когда получал из рук президента в 97-м году орден Андрея Первозвонного в первой степени. Как раз это был возрожден наш пущий орден. Тогда его Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент, спросил, а вот что теперь делать с Россией, которая уже почти рассыпалась в дребезги? Как ведь теперь собирать-то? С чего начать? Дмитрий Сергеевич свой пакет предложений ему выдал. И вот первым стояло законить дуэли, да? Саму процедуру восстановления чести. Это самое узкое место сейчас. И если мы это разрешим, все остальное потянется. И напоследок, что, что, вот, что вы видите в желанном образе России будущего? Когда люди много тысяч лет желавшие повоевать, чтобы доказать свою крутость. Они, бы, они обязательно объединятся в творческих кругах и родятся гениальнейшие идеи. Россия рож вообще рождена на планете Земля для того, чтобы генерить идеи. Этими идеями кормить весь мир. Угу. – Спасибо,